рушится но на самом деле на самом деле нет ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой вы посмотрите кто это у нас это Ганарч как вам его вид мама всех хит-крабов блин можно сказать это существо порождает хиткраб, но что-то я смотрю, оно как-то... С... Ой, блин, агрессивно ко мне. Она какие-то белые штуки выпускает из себя. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай Она за мной бежит, это, блин. Капец, как страшно. Умирай, давай, блин. А! Блин, жуткое создание. Оно а ну еще вон, видите, маленькие хиткрабы бегают. А! А! Блин. А! А! Она еще звуки страшные сдает. Господи. И музыка такая криповая какая-то играет. Вон оно. Давай. Киткраб, а? иди нафиг, иди нафиг, ты молюсь. Просто молюск. Давай, давай, давай, давай. Оба. Веришь, что у меня есть? У меня тут есть. Зачем ты белую малофью тут сюда впускаешь? Так, так, так, так, так. Капец, оно жуткое, конечно. Как вам его в дизайн? На правку кнопку мыши можно быстро стрелять этой мухобойкой. Нам просто надо по нему шмалять. По этому существу. Правда, что-то смотрю, оно капец такое живучее. Блин, оно дурацкое. Просто дурацкое. Это что за камень? Блин, ничего он не восстанавливает. Хит-крабики да давай уже открывание проход, блин. Наконец-то. Во Тупое создание. Порывы. Таки хиткрабы идите нафиг я с вами не воюю. Битва странная, конечно, с этим, с этой мамой, мамкой хиткрабов всех. Эээ. А эти штуки к нему лучше вообще не подходить, они тебя дамажут. Ой. Красьте. Что за место? Подождите. Мне тут надо исследовать тайнички папкираб упал и сдох а это еще короче тайничок короче вот так вот прыгаю нафиг надо туда ходить несколько раз упал по тупой причине Че, хиткраб, боишься о водичка восстанавливает Хп это что за спрайт еще спрайт. Это такой эффект от воды? Прикольно, однако, скажу. Гении разрабы, молодцы. Оп, еще хиткраб. Давай, умираю уже. Трачу. Крутые боеприпасы на такую малофью. Ч пердишь? Да... Вообще, я даже не, не понимаю, как разрабы это вот придумали. Просто хиткраб! С яйцом нафиг! Который порождает других хиткрабов. Это капец, конечно. Самый... Странный босс в Half-Life. Я даже не знаю, как оно образовалось. Это все такие хит крабы потом в них возвращаются. Ничего, я не понимаю. Да даже понимать не хочу, если, чё, если честно. Да. Слушай, ты меня бесишь. А, подожди, подожди. Еще. Беги, беги, беги. Еще. Эх, ученые, я не понимаю, как вы с этим столкнулись. Потому что там один ученый мертвый валялся. Блин. А! -а, -а! Что-то мне не нравится битва с ним. Особенно если у меня все боеприпасы закончатся, то мне придется с ним ломиком сражаться. всего-то. Всего Сквозь пролетело! Что за. Нафиг проблема, как в старом Warface. О-о-о! у меня вообще ничего не осталось нафиг. Эй! Куда гранату выбрать? КАПЕЦ, конечно, босс! Еще раз! Перезаряжайся, дебила кусок! КАПЕЦ! Когда он сдохнет... Мне за этот момент был сделан лучше... О! Сломал! Сломала, точнее, простите! Как-то странно оно прыгнуло! Какая тут нафиг да может быть радиация? Что за странность? Ой, ой, ломай, это ломай. Оп, тут еще оказывается у нас тут всякие денежки есть. Че, ты падать не будешь? А, оно порождает хиткрабов. Специальность здесь стоит. Кончилось, как всегда. Это кончилось нафиг. Блин, хиткрабики, не трогайте. Я ж вас не трогаю. Вы еще маленькие, вам жить, дожить и умирать. О, растение, помогай, помогай, помогай, помогай, ты молодец. Вот так тебе. Вот так тебе. Мне кажется, ли снаряды сквозь пролетают? Так, вот так, вот так, вот так. Взрывайся! Взрывайся! Мы это сделали! Блэ, как оно болтается! Так, секунду! Он сейчас взорвется. Обязательно это снесет. Немного урона до этих гадких мелких хит-крабов Меня уже заколебали уже! Ой, наконец-то! Сейчас восстановлюсь! Чё, как вам босс? Пишите, мне не понравился! Бакмеза, она была получше Это если что, не Хиван говорил Финальный босс, короче А, ладно, всем огромное Всем хлоу, мои френдс! С вами снова Вегас Шоу! И сегодня будем продолжать проходить Half-Life Source Как вы видите, нас тут встречаться с распростертыми объятиями всякие головастики Я вас тоже встречаюсь с распростертыми объятиями. Добро пожаловать на мое видео, так что смотрите и ностальгируйте по игре. Те, кто в неё играли когда-то давно-давно в детстве. А если кто-то не играл в Half-Life Source, то вы знаете, теперь как крутая игра выглядит. У нас тут скаты летают какие-то эти. Так они на этот раз. Ой нафиг. Я не думаю, что если туда прыгаю, у меня там ждут баблишка. Баб. <laughs> нафиг. <laughs> Я в предыдущей серии, как вы помните, сражался с Ганарчем. Это Это тайчу скотина, короче. Мамка всех хит-крабов, блин. БОЙ! Ты откуда взялся? Еще один. Десантировались, небось. Ну и уродцы Просто уродцы настоящие Чё, не допрыгну? Не допрыгну? Ой. Давай, давай, давай, давай! Гордон Фриман Конченный момент! Просто конченный нафиг! Ей пришлось опять лезть в инет, чтобы понять, что это делать Ч мне надо делать, типа? Надо прыгнуть в эту вот хренотень, которая там рот открывает. И. Ну все, короче. Нафиг я. Я нафиг свал вот этот вот тайник. Тай... Тайник с. Та... Вы че идиоты делаете? Вы совсем конченый нафиг. Вам жить надоело, да? Вот так вот. Пофиг на тот тайник с ракетницей. Типа, ну с байпряпосами ракеты. Самое главное, я прошел. Худший момент нафиг. Просто худший нафиг. Наконец-то! Мы здесь появились. Я Power? вообще сам не понял, как все делать. Прошусь вынет И... Ой! Еще антитакль. Офигеть, какой большой, конечно. Ну, у меня боеприпасов очень мало, конечно. Это плохо. Блин, ну так отлично серия началась. Ч ⁇ делать? Если я их вот так убью, то... Все сработает, да? Ну, смотрите, они что-то на меня не реагируют. Им совсем, совсем пофиг, я, я скажу Им самое главное, чтобы вартигонты работали Ну, если чё, если кто-то не понял А я думаю, что ни Лойни, ни Рус Александра не поняли Вартигонты порабощены этим Нихилантом Короче И они под стражей нафиг Что за звуки странные? Ой... Странный выпуск получается. Испортил в один момент все мне настроением. Потому что он был слишком непонятным для меня. Чё как? О! Посмотрите какой у меня мощный ломик оказывается. Он может с одного удара сломать камушки. ху, -ху, -ху! Да, я удивлен. А это не ломается. Кто это кричит? Вот кристалл Зена, который мы помещали в тот телепорт, из-за которого весь этот кошмар начался. Боеприпасов очень мало. Слава богу, у меня есть это, вот это вот мухобойка, нафиг. И мухострел, который бесконечный. Блин, водопад, лечебный водопад, вы представляете? Я хочу, хотел бы оказаться в нем, чтобы у меня наконец-то горло восстановилось, а то, ну, осадок то остался до сих пор. На всю жизнь он, видимо, у меня болит. Горло. Ну ладно, ничего не поделать. Ничего не поделать. Блин, такая реалистичная водичка. Мне очень нравится, только что-то меня еще вверх подбрасывает. По восемь стреляет и восстанавливается. А на левую кнопку мыши он помедленнее стреляет. Мухами этими. А на иконке они выглядят как дротики. Опа, здрасте. Вот так тебе. Обхитрил я дурака на 4 кулака. У нас, кстати, уже наши бухобойки. Если вы видите такие желтые кругляшки, то это глаза, если что. Я вам открою. Это нельзя взорвать за это можно было уничтожить Но мне тут нечем проверить, У меня же нету У меня нету этого а, Боеприпасов нормальных Слава богу, тут ученые остались Всякие Ой, еще один источник Питательный источник А, а что будет, если ее выпить, интересно? то ты вообще станешь бессмертным. Почему Гордон Фриман до этого не догадывается? Да ведь. Вот это что за антенны Хотя, да, черт его знает. Пошли. Пошлите дальше. Блин, ну, Зеновская глава, конечно, классная, но мне не понравился вот этот вот момент, чертов. Непонятный. Я, если бы не... не <плес Soft> <Слых> Ой нафиг! Я испугался! <Слых> Какого черта ты тут оказался?! Иди сюда, иди сюда! Иди сюда, сказал! Капец! Давай, иди сюда! Блин! Не ожидал я его здесь увидеть! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Капец, капец, капец, капец, Бежим, бежим, бежим. Зачем я сюда... А, ну ладно, нормально. Господи, я и боюсь игры... 2004-го нафиг года. Господи. Ой, совсем забыл, что в Блэк тоже был момент, когда мы от кучи гаргантю, Чува, убегали нафиг. Только там их было еще больше. И это было, было намного эпичнее. Оу! Да что, меня все пугает? Так, смотрите. Там что-то взорвется сейчас. Идите туда. Так. Идите. Давайте. Работайте. Вы шахтеры у нас. Блин. Черт его знает, куда, куда мне бежать, куда я вообще забежал. О, тут куча гранат. Ну-ка. Вот там вот что-то взорвется сейчас. Ну, блин, они вообще как бы. Это. Вот там что-то взорвется. Отвлекаем нафиг врагов. Можно сказать, что это наш стелс. Ты вообще конченый, а? Ты ничего не понимаешь. А, тут и ничего нету. Это забираем с собой. Ну, бакмеза, да, тут были тентакли, если что. Ой, ой, ой. Фух. Капец, я обосрался, конечно. Вы простите, если кто-то испугался. Ну, такой вот я. Ха! Пора к него осталось всадить. Боюсь старенькой игрухи, которая вообще не является хоррором. Она, конечно, имеет немного хоррора, ментов, но это не хоррор. Это нафиг шутер от первого лица. Чё это? Мы... Небось на заводе, потому что в Блэкмезе я помню эту главу. Я всего пару раз, где-то четыре раза в интернет залез. Так, ну-ка, интересно. Смотрите, они, да, безобидные. Тут нету, это, контроллеров никаких, вот поэтому они пока на нас не нападают. Блокмеза они тоже, типа, нейтрально к нам относились. А если я, допустим, выстрелю, <звёк> то уже все. Понятненько, тогда их трогать не будем. Если контроллеры появятся, то они на нас явно нападут. Mm -hmm. Здравствуйте. Mm -hmm. Как с вами поговорить? Mm -hmm. Такой, вот смотрите, рассмотрите его вблизи. У него тут рука есть торчащая из живота. Mm -hmm. Ладно. Вы не трогайте меня, а я не трогаю вас. Вот так вот на него взобрался нафиг. Прыгнул на спину. Ну, если что, если... Там контролеры появятся, то мы их с вами всех переубиваем. Че это? И что? Блин, вроде красиво выглядит, а заходишь. Я думаю, это телепорт какой-то, портал. У нас есть такие лифты. Вот видите, что, что тут? уй и у а а о Если что, я им порекомендовал подписываться на мой канал, на, на канал Вегаса Шоу. Надеюсь, не знаю, подпишутся или нет. У меня пока вроде с подписчиками более-менее все нормально. А куда? Что делать-то? Ну, ну, ну, так, куда это все ведет? Ой, в блокмеза, конечно, эта глава была, да, поинтереснее. Вот, раз все бочки идут наверх, то мне, собственно, надо наверх. Оп, а я следом... Почему ты меня не впускаешь? И почему у меня трящется тря тря экран? Ну я правильно мыслю, что мне надо куда-то, где, куда катятся бочки. Вот сюда вот. Оказывается. Опять в иннет пришлось залезть. Так. Где, где, где. Где, где, где. Ой. Вот гаденыш. Этот. Глава более непонятна, чем в обычном Half-Life. Ой, в Бакмезе. Что-то тут... Хрен знает, куда идти там. Ничего не пойму. Куча мертвых ученых лежит. Причем они все были с оружием. Еще одна штука проходящая. Я люблю заходить в подобные штуки в играх. Чтобы проверить, что будет, если в них войти. Интересно, а вот в, насколько я помню, в Blue Shift и даже в Opposing Force мы тоже попадем в Зен. Интересно, насколько он там будет запутанным. В, в проспект, вот и в модификации дыхания к сена, который последний проходил там. С Zen все было нормально. Все понятно, куда идти. И... Все, в принципе, скромненько было за тоже, ну, всего пару моментов было, когда я в Net залез. Но тоже относительно все у нас понятно было. Блин, револьвер реально имба. Вам нравится этот револьвер? Он же, согласитесь, лучше, чем обычный Глок. Обычный Классно. Классный Классный револьвер. Ай, как обожаю им пользоваться. Ха, успел. Это когда лифт закрывается такой, и ты бежишь к нему и успеваешь. <ф -rir> Что хочу сказать? А, ну да, я говорил насчет Зена. Вот как каким он будет запутанным в Опозненных Форс и в Blue Потом надо будет сравнить. Нормально. Я не скажу, что глава плохая, она интересная. Ой! И привносит разно... разнообразие в игру. Так это. Оу! Ничего себе. Так в этих бочках содержатся гранты эти. Эллен Гранта, я совсем забыл. Да-да-да-да-да, ты сейчас умрешь. Какой-то конвейер нафиг. Так. Ну давайте еще. Я их все-таки хочу всех уничтожить. Кто, кто умеет пользоваться мухобойкой нафиг? Это? Ладно, я по привычке буду называть мухобойкой ее. Если что. Так, мы же тут. Ой, еще один. Давай ты! Цеп... Цепляйся за. Сука, почему он такой живучий? Урод. Вот, еще. Еще есть, оказывается. Так, давайте подготовимся. Я приготовлю мухобойку. О, кстати, у нас тут вот это есть. Ага. Понятно все. Все, сейчас, друзья, все сделаем. Наш пылесосик может все. Но только засасывать привидение он не умеет. Это главная проблема. Интересные штуки. Пройда добавить что-нибудь такое интересное. Ты думаешь, от чего оно? Ой. вау! Вы чё пугаете? А -а -а! Закончились патроны. Капец какой кошмар. Я думаю, что из за звуки странные? Это, это эти контролеры их издают? Вот вообще, если что, я не умирал, я добирался до этого места, чтобы по... Ну, вам не пришлось смотреть это вот. Я же яйца сейчас эти уничтожаю или хрен знает, что это такое. Коконы. Да-да-да, я знаю, я тебя слышал. Ой. Да-ёперный... Хватит уже говорить ёперный Вегас, достал уже Бесишь меня, Вегас Вегас шоу Скатился канал Шучу Я просто шучу Просто я реально что то начал Замечать, что я говорю там Ёперный театр, ёпа, ёперный балет там, Чё, это смешно нафиг, что ли? Нет Нафига всех мух себе в себя питал. У меня что то блин, мух полно залетело в дом. Я их убивал целый час. Убил. 12 штук маленьких. Ой. У меня все. Вы ч, лучше сходить? Нет, вам не надо э это. Вы и так эволюционировали, а деградировать вам уже некуда. Блин, достали уже нафиг эти. Существа уродливые. Это еще один портал, да? А, нет, это... это... Это же целебная водичка, как я не догадался. Вот оно что. Чик-чик. Перезарядим. Оп-оп. Поударяемся. И теперь... Само... Самоуничтожаемся. Так, та у пушка Этого убьем вот так вот. Все нормально. Пойдемте. Зарядились и хватит. У нас частицы такие летают. К как красиво. Очень красиво, я скажу. В Зене, особенно в Блок Мезо. Ну, я уже повторяюсь постоянно, но блин, вы когда сами увидите ее, то вы поймете, о чем я говорю. Вы такие, ой, Вегас, да, ты прав, это реально шедевр. Ой, ой, хотя я неудачно, не вовремя зашел, да? Вы не подготовились к гостеприимству, я смотрю. Да нахрен их просто свать надо этих вартигонцев сраных. Мне вас вообще не жалко. Буду убивать пачками. Идиоты. Еще один нафиг. Все нормально. Все получается. Опа. Это такой фонарь у нас. Знакомимся с миром зен нафиг на придумывали. Они же не бывали в таких местах, потому что его тупо не существует. Куда я нафиг упал? Черт знает, что это за место. А, я обратно Револьвер имба, но от него мало боеприпасов осталось. Капец. Я пока 5 серий вообще на канале выпустил. Их нормально так смотрят. По GTA San Andreas всего 2. По Wolfenstein всего 2 нафиг. Да. Нормально так у меня смотрят. Half-Life. Я очень этому рад. Все-таки популярная игруха. Поэтому на, конечно, будет набирать. У нас нехилый пор. Нихтевые просмотры. Да. варите еще. Тупо урон. Да, да хватит, хватит. Че ты там крутишься? Ну блин, ты, мистер, владелец, владелец аттракциона, тебе умирать пора. Какая тварь просто нафиг. Слишком везучий чел. Смотрите, как ему везет. Вы думаете, что Уэйни ему подарил удачу, но на самом деле это не так. Все нормально. Может где-нибудь есть боеприпасы? Нет? Мертвый ученый там. Ну блин, у меня мало, мало всего вообще. Ну, говорю, мало всего. Ну, хоть арбалет, от арбалета полно боеприпасов. Оп-оп-оп, уворачиваемся. Я ниндзя. Гордон Фриман из ученого превратился в ниндзя. Опять 29 хп. Да, блин, слушайте. Мне уже не нравится умирать. Мне и до этого не нравилось, но это уже перешло все границы. Опять этот, этот страшный звук который мы слышали, когда на рельсах ездили. Но ну, я вам про него говорил. Го, да, это громкость видео увеличил, чтобы вы его услышали. Вот, опять. Не знаю, слышно или нет. Да блять Вот так тебе. Он даже не среагировал нормально. Опять звук? Опять? Да, что-то он тут учащенный. Значит, все эти звуки исходят из зена. Понятно. Блять, перезарядка не вовремя! Вот так тебе. Слушайте, этот звук очень часто слышится в этом месте. Какие-то жуткие звуки вообще тут исходят. На тебе, скотина. Бестолковая. Опять. Вот. Да, да, везде эти коконы нафиг. Блин, бесит. Вот опять. Не знаю вообще, слышно или нет. Ну, это звучит жутко. Так, нормально. Нормально. все, все этих, этих, этих даунов мы перебили с вами. Они прям упали туда. Это, если что завод Зена, понимаете? Охранники, получается, тут эти Гранта нафиг спят. А Вартигонты тут работает, Ну, и всех Гордон Фриман убивает. И охранников потом тоже будет, убивает. Потому что плохо работают. Вот так вот, короче, у нас тут все происходит. Завод Зена, вот, если что. Я просто знаю, что в так эта глава называлась. Вот. Нам, видимо, в тот портал надо. Поэтому мы туда с вами пойдем. Оп! Ой, еще! Да, да сколько вас тут? Нафиг. Уроды. Еще один. Промазал даже! Еще один. Месите его уже. Ну что, потом прыгнем в этот портал. Куда он нас, интересно, привезет? Сейчас узнаем. Но только нам надо сначала до него добраться. Вот тут у нас мистер Каруселькин был я. Я так буду прозывать этого. Называть этого вартигонта, который тут. Катался, но я в него попасть не мог. Так, ну все. Опа! Ой Опа, нифига себе Кстати, я кое-что в этой сцене покажу, потому что однажды на видео тоже слышал Видео точнее Посмотрите, просто пустота Жутко, если честно Вот тут звуки всякие исходят из этого портала Тут ученые эти звучат если так послушать. Слышите? Всякие звуки ученых. Это тоже эти знаменитые звуки сталкера из Лефодеда услышать можно. Что-то пока не слышу. Ну короче, заходим. Вы сейчас увидите, кто у нас... Кто у нас там будет? Ну прыгаем. А -а -а! Нихилан! <с> Че я тебя испугался! Это финальный босс, друзья! Нихиланд! Так, что нам надо делать? Нам надо уничтожать э Нам надо уничтожать эти кристаллы. Потому что они восстанавливают ему хп этому, этому существу. Че я его испугался? Так, нет. Я... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я сюда не хочу прыгать. Да, блин, не хочу я прыгать сюда, говорю! Ну Вы что делаете? Он ну, телепортировал меня. Короче, это финальный босс, не хилант, он тут глава Зена всего, типа. Он начал телепортацию этих существ, как произошел наш инцидент, так сказать. Че, здесь ничего нету в воде? Никаких их теозавров, там, я надеюсь, их, их не встречу. Опять гарганчу ослышу я. Блин, уроды! Да иди ты в жопу просто! Достал! Контролера КПП лучше, чем контроллер Зена нафиг. Потому что я контроллер КПП, по сути. Ну, служба внутреннего режима нафиг. Работаю. Оп. Оп. Ага. Не торопимся, а то упасть я легко могу. Так, готовимся. Вот я постараюсь больше в эти порталы не попадаться. Ну да, конечно, тут вот у нас есть, но... Я чё, хочу, что ли, постоянно вы получать? Нет, не хочу. Вот он. Огромный какой! Да, посмотрите на него. Финальный босс. Но я говорю, опять же, в Бакмезо битва с ним была намного интереснее, чем здесь. Мы все кристаллы уничтожили и заразбились. Так, давайте еще раз. Почему бы и нет? Это уничтожаем. Все, креста вы уничтожили. Теперь надо просто по нему стрелять, насколько я знаю. Вот он, летает у нас. Как вам его дизайн? Вы посмотрите, какой-то жуткий, жуткий пост нахуй. Так, падаем сюда. Так, а! не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу! А да не хочу я! Ой. Ай! Не хочу! Не хочу! А да не хочу я! Тут видите кто меня встречает с распростертыми объятиями, опять эти уродцы. Говорю одно и то же. Если чё, я повырезал, как я просто пытался убегать от этого портала. Насколько я знаю, он может телепортировать в разные тебя места и там может быть этот дьязавр. А, а как вы знаете, я не хочу с ним сражаться вообще. И чё и куда? И чё в ловушке? Ой, что делать? На них забираться. Вот там, наверное, нам туда надо. Блин. Ну, это капец, конечно, что могу сказать. С этим Хивантом нафиг черт. Честно, я не знаю, как его побеждать. Давай. Вот его мозги. Мы в его башке. А если бить ему... Давайте, ну <смех> мы в его башку попали. Ч ⁇ за странные пиксели у тебя? Нихелан. Ч ⁇ делать-то надо? Я в его башке. Да. Это странно. Блин, и гранаты кидать не хочу. вообще... Ой, башка раскрылась. И чё? О, мы его убили! <смех> Снарк, пазырь это! Друзья, мы прошли финального босса вот таким странным способом. Посмотрите. Все. Прошли. Ой, у меня... Милое существо в, в руке, но опасное. Все, смотрите, друзья, это финал. От G-Man Красиво, да? О, oh, у меня Снарк, Это где глаза Джимена? Смотрите, Снарк <laughs> выглядывает. Он сказал, что оставит на мне костюм мой. Смотрите, вояки, оказывается, попали тоже в мир зен, но все перебиты были. Жаль, я не понимаю, что ты говоришь, Джимен. Джимен, гоинверментмен, наверное, работает на правительство, но не уверен. Он там летают. Что-то that... похмурился такой. Ты что, недоволен моей работой? Ну... Оп, смотрите. Короче, говорю У нас тут две концовки есть про, про одну из которых многие, кто не знали раньше Если от, отказаться прыгать в портал То это, просто плохая концовка Будет тебя, он просто телепортирует к этим Инопланетянам Зена И, ну, все, горно там растерзают за кадром А каноничная концовка Это войти в портал, который вы все знали Он нас в стазис, короче, поместит Time to choose. Time Все. Прыгаем! Со снарком. Объект Freeman, статус принят на работу. Отличное решение, мистер Freeman. Ну и вы увидите его только в Half-Life 2. Через 20 лет, по сути, 20 лет пройдет в игре. Ожидает назначения. Вот так вот. Прошли-ка мы с вами легендарнейший Half-Life Source. <laughs> конечно, я не ожидал, что эта серия, конечно, будет финальной, но. Как попали в этот стра странный пустой мир, то я сразу понял, что все, финальная битва у нас будет следующей. Пишите, как вам игруха? Я доволен, что я в нее сыграл Half-Life Source вообще шедевр. Конечно, Black Mesa лучше, но я очень рад, что и прошел классику. Я не разочарован в этом ремастере. Он во всех смыслах хороший. Шикарный Багов маловато увидел Но зато Покайфовали от физики Ну я надеюсь вам игра понравилась Дальше будем проходить Half-Life Blue Shift Про охранника Барни Не Мишонка Не, не Медвежонка Барни этот, А его имя Титры Я знаю у нас они короткие Потому что музыка тоже Они длятся будут вместе С музыкой Получается, мы с вами за 9 выпусков игру прошли. Что-то сам, если честно, я в шоке. Эх, блин, кайфовая игрушка. Мне нравится, несмотря на это, спорный Зен. Игра шедевр и до сих пор останется легендарной игрой. Так вот. Все. Спасибо, что смотрели, познакомились с этим шедевром. Half-Life. Вот, прошли с вами игруху. Все 19 глав, конец игры. Пройдены у нас Нихиланд. Незваный гость. Вот, логова Гонарча было. Вот так вот. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.